Здравствуйте! Сегодня у нас не самый интересный обзор с вами. Машинка эта у нас уже была. Все технические характеристики я уже рассказывал в предыдущих видео. Это машинка All Magic Clip Cordless. Машинка с комбинированным питанием. Она может работать от провода и без провода от аккумуляторов. На обзор она попала, потому что в очередной раз Wall изменил упаковку, но помимо этого сделал редизайн самой машинки. Вот она здесь изображена, мы ее достанем и посмотрим, в чем же разница. Ну, разница в упаковке. Упаковка стала больше, она с фирменным логотипом 100 лет машинкам Wall. Немножко изменили информацию здесь, добавили величину среза, чтобы сразу было понятно по упаковке, где какой нож на машинке 0,8-2,5 мм. Ну и сзади порасписали всевозможные преимущества этой машинки, что она эффективная, легкая, мощная, что у нее лезвие хромированное, которое обеспечивает быстрый фейт, что у нее мощный аккумулятор, идеально подходит для удаления массы волос, хотя это не так благодаря лезвию не совсем идеально. И какой-то надмозг перевел здесь, что уникальное лезвие с разнонаправленными зубами. Нет, это не разнонаправленные, это они, видимо, перевели стагер, э, стейджер. Э, не разнонаправленные, просто разной высоты зубчики. Там есть большие и маленькие зубчики. Еще посмотрим, кто не видел. Итак, коробка открывается таким вот образом. Внутри коробки еще одна коробка. Э, упаковка стала больше, чем раньше. Меня это не очень радует как продавца. Вас тоже не должно особо радовать, потому что стоимость доставки может увеличиться. Внутри те же самые насадки, 8 штук от 1,5 до 25 мм. То есть 1,5, 3, 4,5 и больше. Здесь у нас зарядная, в данном случае европейская щеточка для чистки масла под вот этой вот пластиковой вкладочкой у нас там внизу макулатура, всевозможная инструкция, гарантийник и так далее. Машинка. Это новая машинка. У нее в комплекте, кстати, идут новые труселя, уже венгерские труселя, до этого были американские, они немножко другой формы были, что, в общем-то, на качество машинки никак не влияет итак вот эта вот машинка более древняя она уже в Венгрии но еще старого дизайна 18 года и предыдущих годов эта машинка дизайна 19 года Сама машинка, мотор, аккумулятор, там, зарядная, нож, все осталось то же самое. Абсолютно. Изменили только некоторые внешние элементы. Во-первых, что сразу бросается в глаза, это рычажок и кнопка включения вот такого стрёмного цвета детской неожиданности, младенчиковой неожиданности. такой Видимо, они хотели изобразить какой-то золотистый цвет, но в реальности выглядит так же позорно, как и на фото и на видео. Черный цвет был проще, но как-то он был симпатичнее. Хоть я и не очень люблю черные вещи. Итак, изменили цвет рычажков и это не очень заметно на видео, но тем не менее изменили цвет корпуса. Вернее цвет остался тот же самый, но добавили перламутра. То есть новая крышечка блестит посильнее. Кроме того, изменили надпись. Надпись теперь должна стать более устойчивой. Во всем остальном машинка осталась прежней. Ну, Надпись стала более устойчивой за счет того, что вот эта наклеечка с буквами стала немножко шире. Это не очень видно. Здесь буковки были впритык обведены скотчем этим, на котором все это и приклеено. А здесь стало чуть пошире. То есть, будут стираться не за три месяца, а за три с половиной. Ну, окей. Собственно, вот и все изменения. Цена не изменилась, характеристики те же, но немножко изменилась внешность. Хорошо это или плохо, это выбирать вам. На этом обзор закончен. Если хотите узнать технические подробности, смотрите предыдущие видео. Там все было рассказано. И мощность, и прочие интересные штуки. На этом все. Будут вопросы. Задавайте их в комментариях под видео. На этом, пожалуй, все. Пока-пока.